Тест первый. Испытываем углекислотный огнетушитель оу 3 на открытом пламени. При использовании огнетушителя необходимо держать безопасную дистанцию от очага возгорания. В принципе углекислотные огнетушители не предназначены для тушения подобных очагов возгорания. Но даже подойдя практически в упор, огнетушитель углекислотный не справился с пламенем. Теперь испытываем порошковый огнетушитель оп 5 Как видите с первых секунд, порошковый огнетушитель с легкостью справился с пламенем. Порошковый огнетушитель сбивает пламя и порошок накрывает очаг возгорания, не давая ему снова начать горить. Тест номер два. Теперь мы снова испытываем два углекислотных огнетушителя ОУ3 и один огнетушитель порошковый ОП5. Как видите, оба огнетушителя углекислотных не справились с открытым очагом возгорания. Но вот порошковый огнетушитель, как всегда, очень быстро устранил очаг возгорания. Резко сбил пламя, накрыл его порошком и все. Горение закончилось. Все в комментариях под видео можете предлагать на каких очагах возгорания нам протестировать углекислотные или порошковые огнетушители.